Друзья мои, всем привет! Вот мы наконец-таки все-таки начинаем рисовать. Кто не знает, да, у меня был тут большой переезд, построили мы свой дом. То есть не, не до конца еще, конечно, все достроено, на коробках мы, такая вот предыстория вам. То есть все это было упаковано, а вот сейчас что-то я так... Добыла из этих недр, и вот порисуем сегодня. Просили вот эти вот тыковки нарисовать, которые мы с вами, последний, да, мастер-класс масляной пастелью. А, написать их о мастихином а, на темном фоне каком-нибудь... То есть, вот попробуем сейчас. Холстик я тоже взяла, как и листочек а, а, скетчбук вот этот мой, да, квадратный. Можно, в принципе, у кого нет квадратного хол холста, да, ну бывает такое, что вот нет. А, можно взять что-то более вытянутое, оно, к примеру, там а, докинуть где-нибудь листочек, к примеру, да. Ну и саму композицию не прям посередине размещать, а куда-нибудь а, сместить, да. Ну, я думаю правее будет как-то, мне кажется, поинтереснее, вот, ну, то есть, как-нибудь вот так, красочки, вот, я взяла, значит, белила титановый, желтый средний, оранжевая, марс коричневый, красный темный взяла, окись хрома, то есть, тоже такой, примерно, вот такой, да, будет оттенок, ну, и попробуем посочетать еще, там, может, голубой ФЦ добавить, а голубая ФЦ и марс черный, вот, из красочек, что понадобится, если что-то потом в дальнейшем мне еще захочется добавить, я возьму какую-нибудь краску, то есть, сам э, референс тоже у меня сейчас, ни ноутбук не могу открыть, референс у меня вот это будет, то есть, то, что мы с вами уже рисовали, ну, и, как я уже говорила, по сухому холсту мастихинам э, довольно-таки сложно рисовать, Ложится, да, краска, но э, тяжеловато. И я вот возьму, наверное, сейчас и слегка-слегка, вот у меня здесь есть какой-то там двойничок, что-то такое намешано. Я вот возьму какую-нибудь кисточку сейчас и вот просто им вот окуная... Просто прокрою чуть-чуть, прям очень-очень, э, немножко, чтобы было вот это, э, как бы, средство этого на холсте. То есть, растирая, размазывая. Вот так можно даже в нескольких местах так нанести чуть-чуть. И немножечко-немножечко все это дело втереть. Потому как по сухому холсту, ну, действительно, очень-очень тяжело мастер бегает. А, у меня сейчас, как бы, нет ни интернета толком здесь никакого, ничего. То есть, только мобильный интернет, поэтому у вас не будет привычного видео, как вы там с конечной заставкой, да, видите, а, каких-то там вставочек этих, типа поставь лайк, поэтому я буду все вам на словах проговаривать, что подписывайтесь и ставьте лайк. Так, и тряпочкой вот лишняя, я прям, и дополнительно, где у меня вот, ну, не прокрылись, вот вам не видно, да, наверное, я вот вижу, где у меня сухие участки остались, я тряпочкой все это а, растираю, разгоняю, ну и плюс <coughs> убираю вот эту лишнюю а, жирность вот эту всю на холсте. Потому как очень жирная, но нам не надо, неудобно будет. Также можно, если у вас там есть тройничок, сделайте эту же процедуру тройничком, либо просто маслом льняным, но не разбавителем, то есть вот этим, которым я всегда рисую, да, вот этот white спирит. Он очень быстро испаряется. Что-то такое, где в основе есть какой-то там лак, маслица, тройничок, либо двойничок. Вы там может, сами намешали, как я, чем-то таким, чтобы быстро оно не высыхало. Вот видите, желтая прям тряпочка. Это вот остатки. Мы снимаем. И вот я уже... Провожу рукой, он у меня вроде как суховатый, но уже не такой сухой, как был в начале. Нам сегодня опять будет мешать мастер-класс проводить кот, так как он просится на улицу, а врач нам запретила категорически солнце, то есть мы теперь домашние коты, а ему очень нравится гулять. Так, ну и, ребятушки, сейчас я что сделаю. Кстати, хотела бы еще поприветствовать новых подписчиков. За то время, пока я не снимала, очень много новеньких подключились к нам. У нас уже там чуть-чуть за 3000 переваливает. Это очень хорошо. Я возьму вот такую кисточку, вообще без разницы, какую вы возьмете, для того, чтобы рисуночек наметить. Слегка окунаю в этот же разбавитель. И для наброска, красочки текут, возьму марс коричневый. Почему марс коричневый? Ну, вот для того, чтобы у нас... Так, сейчас я вот сниму еще раз, да. Вот эти вот прожилки, которые, да, вот здесь они будут, углубление там, да, теневая будет. Чтобы она где-то, если мы, к примеру, мастихином не закроем, это теневая коричневая останется. Вот. И, собственно, теперь наметим так же, как и, в принципе, масляной пастелью мы рисовали. Мы наметим сначала овальчики этих тыковок, да. Ну, сильно их мельчить я не буду. Так, вот одну я покажу вот здесь. Где-то вот здесь. Вот. Такая вытянутая, слегка она будет. Вот, даже видите, не полностью там как-то я этот а, контур ее очерчиваю. А, почти впритык к ней. Вот здесь будет еще одна тыковка. Пускай они будут разных размеров. И внизу у нас тыковка тоже перекрывает вот эту, да, немножко. Вот заходим на нее. Между этими у нас немножко вот остается расстояние. Не обязательно их делать прям идеально какие-то ровные. Так, эту чуть-чуть вот наклон ей поменяю. Потому что вот видите, одинаково получилось наклону одной и у другой. То есть это тоже просматривайте. И как бы вот эти моменты нужно менять, чтобы одинаковости не было. Про это я говорила, да, это и в облаках, и в деревьях, чтобы такого одинаковых моментов не было. Дальше, что мы делали там? Кто смотрел, помнит, да, мы намечаем вот эти вот, откуда у нас эта ножка выходит. Так, значит, здесь где-то будет, здесь где-то будет у нас. И, ну, эту, так как мы поменяли, хвостик тоже чуть-чуть поменяем, а, ну, где-нибудь вот сюда ее поставим, да. Ну, и, собственно, сами ножки вот здесь она такая выходит, сюда расширяется. Здесь наклон у нее пойдет вот сюда. Такая она какая-то извилистая. Так, и вот это у нас тоже она пойдет вот так. Довольно-таки толстенькие они. Вот так посильнее ее наклоним. Ну и листочки. Так отсюда у нас будет выходить листочек. Так центр его. Так вот сюда часть да, пойдет. Прям один в один я повторять не буду. У меня нет желания делать какую-то копию чего-то, что уже есть. Вот куда-нибудь сюда пойдет здесь вот веточка будет выходить ну вот в принципе схематично мы уже его видим да этот листочек показали и вот здесь тоже у нас интересный листочек так так, так. Вот таким образом здесь закругление. Вот между вот этими палочками. Там такие вот они закругления идут. Оп, оп. И как бы э, дуги да, в, в обратную сторону. Вот что-то такое. Уже будет оно читаться, что это именно кленовый листочек, а не какой-то там другой. Так, ну и здесь у нас вот эта вот часть листочка, да, такая вот изогнутая, интересная. Вот так. Здесь вот. Так сюда он так изгибается поворот, часть его в тени и вот так вот опускаемся. То есть вот эта часть у нас в тени, ну, вот куда-нибудь туда пойдем Ну и теперь можно более жирненько наметить сами вот эти сегменты, до да, дольки этой тыквы. Помним, да, как мы начинали, мы начинаем с центральной, такая пузатая долька. Сильно не мельчите, так как будем работать мастихином, и сильно мелкие дольки не рисуйте, неудобно будет. Та, которая смотрит на нас, она у нас побольше края уходят они уже такие вот по меньше и там у нас вот так вот немножко мы видим вот к примеру первая, до да, тыква вот тут ножка почетче сделаю чтобы видно было следующая опять-таки да вот Та, которая смотрит на нас делаю ее такую покрупнее и дальше они уходят, поворачиваются, да, как я уже объясняла, они становятся поуже. Так. Работу я хочу выполнить. Не как-то там педантично выписано, более таких вот живенько, без какой-то там прям конкретной детализации, а чтобы оно так интересно, живописно смотрелось. Но это пока, опять-таки, пока задумки такие, а как оно в итоге получится... Мы с вами увидим в конце. Потому что ну, не всегда, да, как бы то, что задумал, получается именно так. Я такой же человек, как и вы, и у меня тоже, в принципе, не все получается так, как мне хотелось бы. Вот так, ножка. Ну вот, примерно так, надеюсь, не запутаемся. Кисточку протираем и убираем в сторонку. Теперь мы будем а, с вами работать, собственно, мастихином. Так, берем мастихинчик. Я возьму вот такой мастихин. А, пинакс номер 4. Вы можете брать абсолютно любой. Я сейчас тоже этим попробую. Если мне будет комфортно им работать, он такой довольно-таки жесткий, если нормально, комфортно, я буду продолжать им. Если нет, ну, попробую, может, рыбкой или чем-нибудь. Может, по чередую, допустим, для листочков, к примеру, да, вот, особенно кленовых. Вот здесь вот заостренные они, да, вот эти вот уголочки. Можно, в принципе, что-то остренькое взять, чтобы подлезть. То есть, не обязательно взять один мастихин и им всю работу выполнять. То есть, можно и чередовать. То есть берите то, что вам удобно, не обязательно то, что я показываю. Да? Ну, вот здесь для тыковок, вот закругленная, как раз, ну, будет этим комфортно, удобно рисовать, работать, да, писать. Пишем мы, пишем. Так, ну, вообще, к словам не придираемся и не забываем ставить пальчик вверх. Кто не подписался, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые интересные видео. Итак, я беру, сейчас будет палитра здесь, если мне неудобно будет, я возьму так вот в руки и буду показывать вам ее. Возьму я оранжевый цветик. Писать мастихином, да, кто не писал, к примеру, должно быть красочки нормально, чтобы была такая живенькая, постойненькая работа. То есть не как кисточка, если кисточка у нас расход минимальный, то мастихином у нас краски в разы больше уходит это я говорю для тех кто не в курсе то есть и я сейчас а, закрою а, вот эти вот наши долечки вот видите а, уже так как у нас вот здесь какой-то он уже почти высох но он не сухой а, наношу вот примерно по форме где у меня тут вот тут она идет да? наношу оранжевый цветик пока вот буду работать чисто оранжевым. Вот у меня здесь листочки видны, да? Я их обхожу, ну как бы представляем, что мы закрашиваем, только закрашиваем железным таким вот инструментом. Мастихин, как мы держим мастихин? То есть я вот где-то плашмя ложу, если вот у меня позволяет, да? участочек да вот кусочек это тыква а, где нет я вот допустим ну, как масло на хлеб намазываем да, нож вот под небольшим углом то есть и вот так вот а, тяну снимаю красочку и вот так вот где-то носиком да вот кусочек мне надо заполнить а, небольшой где-то носиком то есть не надо его сильно вот держать, да, вот, вжаться в него и держать. Есть, ну, легко, пускай он у вас бегает, шевелится, да, в руках. Дальше, ну, давайте по одной дольке будем делать. Вытираем вот это все безобразие, что у нас здесь. К низу у нас затемнение, да, идет, то есть, здесь она, тыковка сверху, Освещена, внизу затемнена. А вот нужно взять коричневенького, чуть-чуть, да, вот я беру его капельку. И вот попробую, хватит мне этой капельки или нет. Вот я его наношу вот сюда, к низу. И вот у меня тыковка вот так же, да, она идет, закругление. Вот я примерно так по ее, как бы, как она поворачивается у меня, да, по форме, по форме. И также вот затемнило. Пока мне нравится. Дальше уже, когда появится остальное, посмотрим, хватает этого или нет. Кхе -кхе. Дальше. Я возьму, вот, хочется мне вот этого красненького к оранжевенькому добавить, вот где-то за коричневым, чтобы постепенно у меня как бы на свет она уходила. Вот я возьму, и немножко тоже взяла этого красненького, и прям вот так вот я его хочу вмешать туда с оранжевым, вот так вот так как-нибудь, где-то вот тут много получилось, со шкребу куда-нибудь вот сюда нанесу, вот так вот. Вот так, вот так, коротенькими как бы такими вот движениями я перемешиваю, вот и в коричневый слегка захожу, коричневый потянулся в красный, вот такой вот какой-то эффектик, переходик получился. Дальше, а кверху у нас наоборот, она такая вот уже более светлая. Я возьму желтенький, мастихин опять протерла от красного. И его смешаю с беленьким вот такой цвет то есть чуть-чуть взяла желтенького чуть-чуть взяла беленького и вот здесь я также такими же вот, мазочками, вот так вот нанесу желтенький и потяну его к низу вот но я хочу чтобы у меня поярче было здесь поэтому я возьму побольше и уже аккуратненько, так как у меня уже такой слой там есть, чтоб сильно он не смешивался, вот так нанесу поярче. А чистый желтый возьму, и вот у нее на дольках такие какие-то... Ну, кора она у нее уже не гладкая, а ровная, да, такая, какими-то пупырками, фактурка там какая-то. Вот возьму чистый, желтенький, и легонечко, легонечко, вот так вот, вытянутыми такими легкими касаниями покажу, какие-то желтые вкрапления. Вот, беру немножко мастихин, каждый раз прохераю Вот, протерла опять, да, еще, вот прям по капельке, по капельке, вот подошва слегка, видите, испачкана легонечко немножко и вот так вот какие-то моменты оставила ну вот уже в принципе как бы нормально да дальше следующая долька беру оранжевый какую давайте вот эту сделаем опять-таки макушечку ее закругляем и пошли низу заполнять как бы закрашиваем да? если вот этот коричневый ну, попадается закрываете вы его ничего страшного потом это можно торцом мастихина на торец набираем красочку до да, какую-то в данном случае коричневую и можно оттенить так вот здесь сильно И в работе мастихина мы должны помнить то, что у нас сейчас, вот я если наношу как бы, да, так вот прям вдавливая, можно сказать, так мастихин, да, то есть я прям царапаю по холсту, то дальнейшие слои, которые мы наносим, вот красный, коричневый, уже нажатие у нас более такое аккуратненькое, чтобы красочка сильно не перемешивалась. Если, конечно, не стоит задача, вот как красный, да, я вмешивала, у меня там была задача, вот именно его плавно вмешать, тогда да, тогда мы с вами наносим, э, ну, вмешиваем красочку. Но если такой задачи не стоит, а как, к примеру, вот положить мазок какой-то яркий, сочный, поверх уже имеющегося слоя, тогда делаем, конечно, нажим Минимальный. И повторяем то же самое движение, да, вот у основания мы добавляем коричневый, и вот по форме его вот туда вот потянули, потянули, потянули, вот куда-нибудь вот так затемнили. Дальше красненького немножко вот сюда, вот так подвмешаю, чтобы она такая интересная и живописненькая была желтый с лимон, желтых с лимоночкой с белилками. Можно, в принципе, взять, если не хотите смешивать, лимонку тоже будет хорошо. Так, вот здесь я посветлее сделаю, вот так вот, легким движением. И по форме, опять-таки, дольки, да, видим. Не просто ровно опускаем, а по форме дольки. Ну и чуть-чуть желтых краплений где-нибудь, вот здесь так протерла уже подмешивается красный желтого не видно вот таким вот образом вот здесь очень прям ярко желтый не хочу здесь так вот таким образом сделали ну и следующая также пошли дальше заполнять все наши вот эти долечки Берем оранжевенький и заполняем. образом коричневая у меня куда-то убегает еще жарко все ползут так оттеняем к низу протерла мастихинчики вот так вот тоже носиком прям беру и вот потянула потянула туда его куда-то кверху да как бы сделала такой переход вот здесь я хочу потемнее добавить на переднем плане подчеркнуть вот здесь тоже добавить и кверху потяну ну, и вот этот вот белый с желтеньким здесь вот высветлить чуть-чуть ну и куда же без красненького, да? Вот здесь красненького что-то как-то мало. На эту добавлю еще. Так, ну и сюда где-нибудь вот так вот. Такими черточками как бы. Подмешаю красненького. Дальше, вот у меня маленький кусочек, да, там тыковки виднеется. Вот я прям на носик набрала, и сейчас буду как-нибудь вот так аккуратненько его заполнять. Потому что всей площадью, да, нам уже просто неудобно будет работать. Поэтому работаем самым носиком. Возьму коричневый и сразу вот здесь вот оттеню, чтобы у нас они не сливались. Вот тут. Прям вот оно перемешивается с оранжевым. Белый с желтеньким. Ну, и тут, в принципе, здесь у нас оттеняется так, как касание, да, идет вот а, к поверхности, да, на которой тыква лежит. А здесь мы уже видим как бы эту дольку, макушечку только. То есть тут коричневый уже, в принципе, оттенять коричневым не надо. Единственное, возьму вот красненького и подчеркиваю где-то красненьким чуть-чуть. Вот так. Вот теперь можно в принципе взять коричневенький, вот так вот на бочок мастихина. И вот эти вот а, дольки а, на бочок, можно в принципе, вот сейчас на бочок не очень удобно, на носик, к примеру. Раз. И вот так вот их разделить между собой. Вот таким образом. Дальше вот здесь кусочек еще. Тыковки виднеется. Вот так вот заполняю. Вот тут тоже кусочек дольки. Заполнили. Наносик коричневый. Разделяем. Ну и какой-нибудь, пускай совсем такой уж разбеленный желтенький, будет где-нибудь вот здесь. Можно вот тут. Дальше 5 беру оранжевый, продвигаемся заполняем нашу тыковку Вот уже оранжевый, видите, и закончился. То есть, А мы сделали всего одну тыковку. Так, бело-желтенький такой вот, светленький. Куда-нибудь сверху. Здесь уже можно где-нибудь вот здесь добавить коричневого оттенка немножко. Так как она, да, вот, вот здесь видна. Ну и немножко вот так вот каких-то... Красных проявлений. Так, протираю. Вот так. И желтеньких, немножко желтеньких. Вот сюда, смотрю, прям хочется еще желтеньких прям добавить. Легонечко-легонечко касаюсь, чтобы они оставались. Так, добавлю-ка я себе еще оранжевенького. Добавляю по чуть-чуть, потому что ползет все. Так, вот эту вот последнюю дольку у этой тыквы, да? Я заполняю оранжевым. Можно вот повернуть его, к примеру, мастихин другой стороной, если так удобно будет. То есть его можно крутить, вертеть, как вам удобно. Так, и вот здесь заполняю. Дальше коричневый можно сразу разделить. Сами дольки. Вот она, видите, снимается краска. Где-то здесь вот больше сняла, здесь почти нет ее, да, здесь опять пошла. То есть вот такие вот рваные линии, они всегда красивы. Не пытайтесь, если вам надо что-то а, вот так вот разделить, очертить, сделать его прям, чтобы она идеальная была. Вот здесь коричневенького да, добавили, оттенили. Дальше бело-желтенький вот здесь, немножечко, где-нибудь сюда его, и красненького. Вот здесь хочу покруглее ее сделать, хотя можно и так, да, оставить, в принципе, и так красиво. Теперь хочу вот сделать у нее уже, чтобы было видно, да, саму, в принципе, вот эту вот ножку. Я возьму окись хрома. Вот она как раз-таки такой спокойный цвет. Вот так. вот пускай она какая-нибудь такая будет эта ножка кривоватая косоватая и здесь она вот повторяет а, форму самих тыков да, вот этих долек Её. то есть она там в углублении Пока тоже вот одним цветом заполняем. Вот такая кривенькая, косенькая, да, она получилась у нас. Ну, пускай такая будет. Так, дальше вот рассуждаем. Да, здесь она у нас пошла в углубление туда, значит, она будет темнее. Вот возьму синий, это голубая ФКМ. И вот там вот я добавлю вот таких вот наносик мастихина набрала и затемнила. Но у нас есть и освещенные, да, у нее участки. Вот я возьму голубую ФЦ и смешаю ее с желтой. Получу такой вот красивый зелененький оттеночек. Так, смешала, протерла, беру на краешек. Значит, здесь у нас ножка у нее такой вот толщинка, да, ее видна. Так, побольше желтенького хочу. Поярче зелень. Вот, вот так, вот прям таким жирненьким мазочком. А Где-то вот здесь можно нанести, к примеру. Вот здесь может какой-то свет да, попадать. Ну, то есть, сделаем эту ножку более интересную. И вот можно желтого этого разбеленного прям где-то так вот прям бликануть. Здесь, к примеру, здесь, вот так, поярче. Пачкается мастихин, протираем и еще, к примеру, делаем. Вот такая ножка синенького можно затемнить где-нибудь вот здесь еще. Вот по этой стороне. Вот таким образом. Вот у нас такая живенькая, пастозненькая получилась тыковка. Продолжаем дальше. Следующая тыква. Все, в принципе, пишется по той же схеме. Берем оранжевый. Но помним, что движемся мы от дальнего к ближнему. То есть, почему нам сейчас не прорисовать эту тыкву? Да, можно, да, в принципе, можно. Но нам неудобно будет потом вот это вот, да, дальнюю прорисовывать. Нужно будет там как-то аккуратно все это делать. Поэтому мы начинаем от дальнего. постепенно движемся вперед то есть представляете если бы у меня уже была готова передняя до да, тыква мне бы нужно было эту краску аккуратненько обходить чтобы там уже а, написанное не испортить то есть вот эту плановость неважно что вы будете рисовать а, может даже рано или поздно вы все равно перестанете по мастер-классам рисовать и будете делать свои работы так я сейчас хочу вот так вот здесь у меня еще кусочек этой дольки хочу заполнить ее полностью оранжевым немножко поменять ход работы то есть чтобы вы не рисовали да всегда смотрите то есть не то, что сразу взял и пошел работать, а потом что-то да не получается. То есть э, обдумывайте свои действия. Так, здесь у меня ножка, где у меня тут что? Так, вот так вот, по-моему. То есть всегда нужно, вот понравился вам какой-то референс, или вы там с натуры, неважно, пишите. Должны немножечко как бы продумать свои а, действия, да, как вы будете выполнять данную работу. То есть, чего начинать, какие цвета бы вы здесь использовали, и тому подобное. а я вам напоминаю что кто не подписался подписывайтесь на канал и ставьте пальчики вверх вот таким образом сейчас заполню оранжевеньким веселеньким таким оранжевеньким Здесь немножко между ними оставляю пространство, чтобы у меня их разделял вот этот вот небольшой кусочек зелененького листика. Вот сюда. Я сама долго не писала, прямо ж соскучилась, честно говоря, за всем этим. Ну, обстоятельства, так, значит, решили, что перерыв какой-то вынужденный. Так, вот так вот заполнили. И еще у нас здесь, вот здесь только... Также, друзья, напоминаю, что есть канал на Рутубе, на Яндекс.Дзене. Все эти ссылочки есть в описании под видео. Здесь, не знаю, в этом видео, как получится, не получится у меня вот это все добавить через телефон. Ну, в принципе, можно под любым видео открыть описание описание. этот вот то, что внизу там находится. И там посмотреть. Подписывайтесь и туда тоже. Так. Вот здесь маленький кусочек заполняем. И вот здесь. Вот. Заполнили. А теперь будем оттенять. Сначала коричневенький возьмем. Здесь у нас тем более идет, эта тыква заслоняет эту, да, и возможно там какая-то тень на нее падает. <coughs> Поэтому мы вот так вот это все покажем. Но опять-таки движения все по вот форме ее роста, да, по направлению самой формы этой дольки. Показываем. коричневенького немного набираю и то есть мазочки они как вот он ложится так вот я и оставляю то есть мастихин это такой вот случайные какие-то отчасти движения и вот нужно всмотреться до да, в них и как бы увидеть красоту их то есть не обязательно там повторять, как вот у меня, потому что я повторяла уже, говорила это, да, и еще раз могу повторить, что даже я свою работу мастихином один в один не повторю, потому как это мастихин. Он зачастую оставляет такие вот мазочки, которые, ну, не повторишь ты, как бы не хотел, один в один. Так, вот здесь разделяю. Так, здесь носиком работаю, потому как не совсем удобно. Так, вот здесь. Белый холст этот закрою. Ячейки где виднеются здесь вот. Так, и ну, вот если так вот показать, да, вот примерно так, как что видно было, вот примерно немножко так вот довольно-таки капелька такая на носик и вот ей вот так вот процарапываю, наношу. Дальше желтый с белилками, то есть какие-то вот на макушечках, да, здесь повысветляем. Есть. те которые дольки вот самые такие центральные смотрят на нас да вот как вот это вот к примеру их можно еще больше а, выбелить желтый и поставить большие такие вот акценты ну и красненький Скучновато, да, вот здесь красненький присутствует, она более такая живописная, яркая, да, а это скучноватая. Вот тоже на носик набрала, вот где-то этот красный можно сюда подразбить, вот это пятно, к примеру. Потом я поближе, конечно, покажу Саму тыковку. Ну, такими черточками, черточками. Какими-то. Немножко покажем. Так, вот здесь чуть-чуть не затемнили. Вот так немножечко оттянем. Ну и чистого желтенького тоже где-нибудь добавим не разбеленного, да, а вот именно сочного, такого, желтого. Так вот, много. Вот так чуть-чуть подразобью носиком. Вот таким образом. И вот сейчас я вижу, что мне не хватает вот этого разделения долек. Сейчас я вот тут, особенно, которые на нас смотрят, я вот добавлю ну, как-нибудь так и опять теперь прорисую ножку окись хрома беру вы в принципе если нет окиси хрома можете взять любой зеленый какой вам нравится а потом его уже, ну не сильно бледный, конечно, да, такой, чтобы его можно было, ну вот как здесь, да, голубым, к примеру, где-то в теневых местах, либо коричневым. Коричневый тоже, кстати, в теневые пойдет. Ну вот мне захотелось голубой, почему бы и нет. Кто мне запрещает это сделать? Вот, то есть добавить, да, вот чтобы было потемнее, ну что-то средненький какой-то такой зеленый мне вот окись хрома, я не знаю, мне она нравится. Она не везде, конечно, идет, но сам цвет вот этот такой, натуральный зеленый, не какой-то ядреный, вот допустим этот, да, он классный, он красивый, конечно, да. Но вот он не везде подойдет, этот зеленый. То есть это тоже надо как бы немножко продумывать и понимать, да, как, какой цвет вам именно нужен. Вот, и здесь, где вот дольки у меня как бы разделяли, да, мы, я там чуть-чуть вот такими, видите, как уголочками сделала. И вот опять-таки я беру голубую ФЦ на носик тоже, вот немножко, она очень такая сильная краска, потому я ее немножечко добавляю, чтобы у меня прям очень уж синяя она там не была. Так, ну и вот этим темно-зелененьким, как у нас там. Это у нас, смотрите, ее отломали, да, или отрезали. И вот это вот как бы толщина ее сбоку, как бы видна. Вот этим движением я это показываю. Вот она, эта толщиночка. Здесь, соответственно, да, у нас где-то там будет на свету она. Ну, где-то можно здесь. Так, беру больше желтенького, посочнее такой зелененький. Где-то здесь, здесь. Ну, и белильно-желтенького тоже где-то таких. Сильно белилами не увлекайтесь, потому как вы вот эту яркость, сочность можете белилами просто убить. И если вы наносите их... Ну, вот такие вот разбеленные, да, желтые, то а, буквально немножко и сильно не втирайте, иначе вот этот зеленый, а, вот этот яркий, ну, окись хрома, да, зеленый я имею в виду, а, вот этот яркий голубая ФЦ с желтеньким, да, такой насыщенный, он просто уничтожит белило То есть, если вы добавляете их, то аккуратненько вот сверху этих мазочков положили и все. Так, ну и вот эту вот тыковку, так, начну с дальней дольки. И буду двигаться вперед. Заполню тоже сначала все оранжевым. у нас листочек так, оп, сюда добавлю еще оранжевого видите, насколько много краски уходит а, при работе мастихином но работы получаются, конечно, а, такие прям классные, живописные, пастозные. Мне прям нравится. Не бойтесь мастихина, кто вот говорит, что не получается, да. Ну, то есть, пробуйте, работайте, получится. Рано или поздно получится. Однозначно еще посмотрите войдете во вкус и не сможете без него иногда вот прям ну необходимо что-то не получается кисточкой вот прям мастихин спасает какие-то там к примеру блики где-то сделать да кисточка не всегда удобна, она смешивается а вот в этом плане мастихин всегда выручает Так, еще одна долька. Друзья мои, также вы можете помочь каналу материально тоже все ссылочки есть программка донатов ссылочка в описании можно напрямую на карту помочь любой абсолютно суммой буду очень признательна потому как других доходов у меня нет как от канала. Поэтому любая ваша помощь буду очень-очень признательна. Потому что сами понимаете, да, кто рисует, покупает, что всё, все эти материалы, они не настолько уж дешевые. <coughs> рисую я как бы много, снимаю вам мастер-классы. Ну, не считая последнего да, времени, когда перерыв был. То есть, буду вам очень-очень признательна. Так, ну, вот здесь вот так вот дольку проложу. Так, вот здесь еще хочу покруглее сделать. То есть, кто чем может, пожалуйста, помогайте. Так, ну, и теперь коричневым сделаем вот эти вот тенюшечки это у нас такая прям передняя передняя да тыковка ближе к нам она вот здесь оттеняем снизу вот так тянуть тяну, это все наверх Оп. мастихин постоянно протираю в руке вот у меня тряпочка я ее не выпускаю вот сюда и то есть инструмент постоянно держим в чистоте вот видите я поработала, протерла и добавляю вот этих вот Мушечек снизу. Теперь разделить нам надо вот эти вот дольки. где-то линия толще получается где-то тоньше вот это вода разделения то есть я вообще на это не обращаю внимания да там не пытаюсь выводить что-то прям очень очень ровное вот где где-то здесь они у меня идут так вот сюда наверное так Тут тоже оттеню как будто у меня от вот этого хвостика тень падает вот так ну и естественно светлые до да, участки белилки желтенькой особенно те части которые смотрят на нас вот здесь прям вот добавлю хорошенько здесь уже поменьше желтенького такого светлого то есть уходим вдаль и поменьше уже чтобы у нас акцент был вот то что она впереди да такая то есть ту, смотрите тот предмет который вы хотите выделить да который показать что он главный то есть его и выделяем остальное все это так второстепенно вот вроде тыква она у нас как бы ну цельный предмет да но у нее тоже есть вот долька да которая ближе к нам и мы должны это показать что она ближе к нам а те они уже дальше и как бы не так важны да они есть да их никуда не денешь это цельный предмет но они уже как бы второй план и, соответственно, красненького добавляю. То есть это, в принципе, касаемо всего. Вот даже там написание пейзажей, либо чего-то. То есть везде это ä, правило, в принципе, используется. То, что главное какое-то, какой-то объект, то, а, то, что вы хотите, да, на что зритель обращал внимание, что вам понравилось, и вы хотите, чтобы зритель понял, что вы этим хотите сказать, да, в своей картине, чтобы он обратил внимание на это. То есть э -э эти моменты вы как раз-таки и стараетесь ну, вот, более четко, более детально прописать как-то вот. А остальное это все окружение как бы, если вот в данном э, натюрмортике, да, у нас будет фон, то также и в каком-то пейзаже, вот это все остальное, которое не так важно, да, не, не на первом плане, не то, что вы хотите, чтобы привлекало, как бы, зрителя, к примеру, вы, ну, так, чтобы было понятно, да, вы хотите, вам понравилась какая-нибудь там река, да, и конкретный ну, допустим, камень какой-то, да, красивый, и около этого камня, к примеру, какие-то блики, да, и вы хотите, чтобы зритель, он смотрел там не на горы, там на заднем плане, да, внимание привлекал, а вот именно на этот камень, чтобы зритель посмотрел. Вы тогда, соответственно, те же горы на заднем плане, какие-то там другие объекты, деревья, либо что там есть, вы их показываете так условненько а весь акцент на этот камень к примеру и блики тогда и ваш зритель будет смотреть именно туда же а когда будет все очень досконально выписано тогда ну да будет красиво но куда смотреть и что автор хотел сказать не особо будет понятно вот ну а я тем временем заполняю по той же схеме вот эту нашу ножку вот кисть хрома также и в этой тыкве видите у нас так вот здесь что-то ножка как-то вот тут зеленый оп вот так вот сделаем а, также и здесь у нас да есть вот передняя долька которая нам более интересно да важна вот мы ее так даже вот таким вот прям разбеленным разбеленным подчеркнем ну, какую-то, возможно, вот эту можно еще добавить сюда, какого-то такого белесого-желтого. Остальное оно уже там, видите, вот я поставила, да, акцент такой. Она уже вот как-то мы на нее больше смотрим, чем на те задние, потому что они не сильно выделенные. Вот. То есть такие вот приемчики. Дальше зелененький вот этот. Опять-таки, где у нас здесь будет блечочки, да, ну, вот здесь где-нибудь, вот тут, возможно, на свет попадает. Дальше синеньким. Синеньким-синеньким. Вот тут оттеняем. Кстати, можно вот здесь вот эту ножку оттенить вот так вот. Вот. Вот. Тут даже по этому краю можно где в тени. Вот так вот носиком чуть-чуть подчеркать, какой-то объемчик добавить. Так, ну и желтенький поярче. Какие-то. Вот так легонечко-легонечко касаешь, чтобы он так сверху по красочке, красочка красочку как бы снималась. Так, вот здесь белый холст у меня виден. Сейчас мы его вот так вот спрячем. Так, ну, все, в принципе. Так, здесь у нас вот еще у нас идет тут долька. Сейчас мы с вами а, приступим к самим листочкам для листочков, как я уже сказала, возьму вот этот а, мастихин с острым кончиком, для того чтобы ну, было просто удобно. Так я добавлю себе желтенького, и, наверное, окись хрома я тоже добавлю. Потому как там листочки такие. Тоже должно быть этот цвет не только в ножках, да, но и где-то в листочках присутствовать. Ну и начну я с верхнего, так как он там дальний, да. А, возьму, смешаю оранжевый, но не так, как тыквы, да, чтобы он у меня там спорил с ними, а его чуть-чуть замешаю желтеньким, чтобы он немножко отличался. Да. Вот таким цветом я начну, даже вот чуть-чуть подцеплю белилок, чтобы он немножко выбеленный был. И начну заполнять листочек. Вот очень э, остреньким вот этим мастихином очень удобно вот эти э, краешки остренькие создавать у листочка. Вот набираю на носик, да, и оп... Поставила, и вот он уже остренький. Не надо его там сильно как бы вырисовывать. Так, дальше. Где-то оранжевенький там у нас спускается сюда. вот а Тут можно поставить какие-то мазочки. А Какой-то вот можно даже красноватого сюда где-то подмешать. К примеру, вот этот там такой вот красноватый. Здесь даже можно краску в листочках сильно не вымешивать, чтобы она такая была, знаете, поинтереснее. Более э, желтый куда-то у нас вот сюда пойдет. Так, сейчас тряпочку новую возьму. Протираем. Желтый с белилками, таким вот оттенком вот тут носик. Uh, у листочка будет желтоватый. Где-то этого разбеленного желтого можно и вот сюда где-то подкинуть. Ну, так, втереть, чтобы он uh, такими пятнышками был интересными. Так, вот здесь пускай желтенький будет. И плавно переходит в оранжевенький. Вот. Такой листочек. Так, Хочу вот здесь еще такой вот остренький кусочек сделать. Немножко кривоватый получился. Ну да бог с ним. Вот сюда вот так добавлю. И уже сюда, к низу, у нас пойдет... Сейчас вот попробуем окись хрома с желтым смешать. желтым и белила сюда. Еще светлее. Там зелененький такой. Он прям довольно-таки бледненький в том мастер-классе у нас. Вот такой приглушенный какой-то, спокойный зеленый и вот им я заполняю вот смотрите видите сильно не перемешивала и какой мазочек классный получился да тут и темный зеленый и более светлый вот это вот живописно и называется но мы сейчас тут немножко это дело все подпортим ну то есть такие вот мазочки Старайтесь высматривать. Вот возьму, подмешаю, да, чтобы было темный и светлый. Где-то вот сюда вот нанесу. Где-то подмешаю в желтый с зеленым уже остатками. Так, заполняю все вот эти ячейки. Так, вот так вот прохожу, обвожу тыковку. Протираю. чуть-чуть вот так вот затем ну тут пускай будет более такой потемнее зелененький да почему бы нет оно интересно смотрите как где-то здесь более светлый там где-то более темный вот более темный вот сюда можно запустить затыковку как бы показать вот эту тень на листочек да падает от тыквы так здесь нет возьму Белилки с желтеньким. Вот сюда. Вот этот кусочек. Вот так закрою. Желтенький. Окись хрома. Белилки. Вот сюда добавим. Вот таким вот образом заполняем вот тянется красный видите тоже это красиво зеленый с красным вообще классно сочетаются белила и видите, я постепенно ну, домешиваю, домешиваю. И оттенки получаются каждый раз немного отличаются они друг от друга. Это тоже хорошо. Когда у нас не одним цветом зеленым э, все да, закрашено. Как бы так вот, здесь закругление такое. Вот Мы его показываем. Здесь, смотрите, вот маленький просвет между тыквами. Как его сделать? Вот на бочок напираю и вот так движением таким вот раз, как бы в сторону, да, вот так вот. Небольшим движением я как бы даже вот таким вот каким-нибудь можно сочным сюда Оп. нанесли вот эту вот э, веточку саму, на которой собственно Наш листочек крепится. Если хотите поровнее, вот можно в противоположную сторону, с другой <coughs> стороны, ну, как бы мазочки навстречу друг другу, да, а, вот так вот прочертить. Так, ну и смешаем теперь какой-нибудь такой темно-темно-зеленый цвет. Это можно взять голубую ФЦ, капельку желтого. Можно, в принципе, голубую ФЦ смешать с коричневым. Так, и вот сейчас посмотрим. Ну, да, в принципе, меня такой цвет устраивает. Я сделаю вот эту вот прожилку на бачок мастихина набрала, и вот так вот показываю вот эти вот направления этих листочков. Вот прям побила-побила так раз. И вот прерывистыми линиями не надо проводить одну какую-то сплошную. Вот к этим уголочкам, да, которые у нас здесь. Что-то такое мы. Так, вот тут какой-то, тут сюда можно, вот просто касаясь, вот бью да, и они такие отпечатки остаются вот здесь. Можно от него еще какой-то, но ну, тоже сильно не надо перебарщивать, да, с этим увлекаться, то есть, немножко, как бы показали. И вот так этого достаточно. И вот этот, да, интересный листочек, тоже он такой, через окись хрома, с желтым, с белилами. Такой вот цвет. Вот здесь он у нас заходит прям на тыковку. Вот таким жирным, красивым мазком я так и оставлю. Посмотрите, какие переливы, там потом поближе покажу вам. Классно. Классно, классно. Так, здесь застрю. Так, вот здесь. Так, еще возьму кисть хрома. Желтенькие белилки. Вот, видите, желтенького меньше уже. Другой цвет получается. Ой, захватил этого, но пускай. Пускай будет этот. Так, оп, остренький краешек. Так, сюда. Оп, вот такой вот он. Этот листочек тоже, он уже ближе к нам, да, его можно, в принципе, делать более Постойненько. То, что на первом плане у нас. Так. Вот так заполняю. Вот здесь больше желтенького. Но потом мы еще добавим а, желтого сверху отдельно. Так, и вот эту половинку мы вот так закрываем. Возьму вот эту смесь. Сюда добавлю пожелтее. Так, вот с этой стороны. Я не знаю, как. Закрываю, наверное, рукой. Вы уж простите, не совсем удобно. Так. Вот здесь кусочек у нас будет еще на свету, такой желтоватый. Вот. А вот эта часть у нас больше в тени будет. А, такой вот, а, ну, какой-нибудь красно-коричневый возьмем. И, наверное, сюда окиси хрома чуть-чуть. Вот такой вот он а, сложный цвет. Грязноватый, да, скажем так. Вот красненький побольше мало красочки и вот видите уже а, сложнее ложиться и вот так сюда вот я а, спускаюсь как бы на зеленый плавный такой вот переход самая самая глубокая тень будет вот здесь где листочек вот отбрасывает ее вот этот изгиб поворот то есть там будет самая такая вот темненькая часть и постепенно он уже выходит да, на свет и становится более светлым но опять таки не резкую до да, границу делаем свет у нас постепенно до да, тени выходит и постепенно постепенно светлеет то есть ну, вот здесь вот такую вот как бы растяжку делаем переход плавный Вот так. А вот эта часть листочка, те же оттенки, вот коричневые, тот же красный, тот, ту же окись хрома, да, сюда вот. Ну, что-то такое замешали. Вот. И добавили белилок. Вот он такой, видите, даже не знаю как, коричнево-красный разбеленный, что ли, вот такой. То есть он должен быть посветлее еще светлее чтобы он у нас был контраст вот это света и тени так как у нас там вот тут вот так вот идет вот так вот образом прям вот жирненько так я наношу чтобы так здесь остренький краешек и вот сюда тоже он заостряется листочек вот таким вот образом дальше вот этот зелененький яркий такой вот я его прям подразбелю подразбелю вот здесь на листочке будет небольшой бличок Сейчас прям вот так вот оп аккуратненько и вот здесь тоже по краешку будет бличок как бы разделяя вот эту вот э, из изгиб, да, то есть вот этот листочка мы с вами покажем границу. Так, где он там сюда еще чуть-чуть можно? В принципе, показать вот так, так я добавлю еще желтенького чтобы в этот листочек добавить немного каких-то солнечных все-таки желтых оттенков с белилками конечно чтобы такой поярче был и вот добавлю где-нибудь вот здесь потому что скучновато да как-то какой-то он такой скучный зеленый листочек вот здесь краешек его можно сделать пожелтее вот здесь где-нибудь к примеру так протираю мастихин беру еще вот здесь где-то каких-то желтеньких вот здесь и направление, естественно, я не забываю про направление, как вот у меня листочек идет, чтобы видно было его, да? Все изгибы, эти повороты, так белила с вот этим вот цветом. Еще я смешаю посветлее. И вот этим светлым, вот здесь тоже покажу где-то. Ну, тоже вот по движению немного, потому что как бы, ну, чтобы опять-таки не пересветлить, не перебелить, и чтобы, видите, когда я нанесла у нас вот этот темно-теневая, да, она стала еще такая вот более глубокая и темная. И вот этим вот тоже синеньким желтеньким также покажу вот эти вот прожилку эту среднюю как у нас листочек идет. Сюда, сюда. Вот как-нибудь вот так, вот да. То есть отдельными такими вот мазочками, черточками просто показываю. Ну, соответственно, оно куда-то вот сюда к этому, да, пойдет. вот здесь будут они вот так достаточно я думаю вот вот здесь единственное что-то прям вот хочется как-то пустовато вот таким образом и э, саму ножку не показала сейчас покажу ту же укись хрома вот можно потемнее взять также вот так вот раз коротенькими движениями вот куда она у меня пойдет вот куда-нибудь сюда допускай да, вот так вот раз и если вам не нравится этот край неровный к примеру вот так аккуратненько навстречу друг другу вот так вот показали ну и также сделаю ее, чтобы она у меня была такая со светом, с тенью, объемная, да? Покажу вот так вот. Темно-синенького внизу, ну, вот этот темный наш зелененький. И сверху какого-нибудь желтенького разбеленного. Вот, в принципе, работа и готова. Ну, и, собственно, теперь сам фон. Это можно заполнить тоже мастихином при желании. Можно и кисточкой. Я вот даже и не знаю, чем мне поработать. Я вот возьму черный Марс и хочу вот здесь кисточкой вот эти маленькие места пройти. Где у меня здесь такие прям очень-очень крошечные кусочки, да? Вот, можно, в принципе, к, к примеру, не черным, а, ну, не знаю, каким-нибудь чем-то более темным. Ну, опять-таки, вот я, я не знаю, вот если честно, я думала-думала, как то Здесь уже, если черным делать... Понятное дело, что здесь уже, как мы, к примеру, в масляной пастели, да, делали а, тень под тыковками. Если делать черный чистофон, тут уже понятно, что как бы, ну, ничего такого не сделаешь. Но вот сейчас мне, кстати, пришла идея. Мы сделаем сейчас закроем, наверное, кисточкой фон, а на черном а, добавим с вами какие-то рефлексы, как будто а, даже не рефлексы, а ну, может и рефлексы, может какое-то отражение, как будто это глянцевая поверхность, и у нас отражаются там тыковки, добавим оранжевых мазочков, оранжевых, может зеленоватых, ну, около листочка где-то может зеленоватые, здесь а, такие вот, а, ну, оранжеватые вот, вот так мы с вами сделаем, видите, тоже я как бы когда рисую, тоже оно на ходу приходит какие-то такие мысли, идеи во, вот так сделаем. Ну, эти мазочки мы тоже, естественно, сделаем не кисточкой, а мастихином. Я сейчас просто закрою, обойду где-то более четко кисточкой листочки. Ну, собственно, и листочки, и тыковки. Так, я возьму немножко вот этого моего разбавителя, чтобы не так сухо краска шла. Вернее кисточка по холсту и закрою фон на черном почему классно будет смотреться потому что такой вот контраст да будет яркого оранжевого и такого вот глухого черного будет классно скучная немного сейчас работа ну хотите перемотайте то есть я сейчас в принципе ну кисточкой тоже вот набираю но довольно таки густенько жирненько чтобы такие мазочки были тоже Ну, можно, в принципе, и гладенько сделать фон. Будет тогда игра факту. Какие тыквы наши будут более такие живенькие, постойненькие, да? А фон будет более такой мягкий, сглаженный. Вот. Вот так, вот закрываем. Сейчас я, наверное, маленькой кисточкой обойду все-все-все вот эти вот э, детальки. А оставшую часть, часть э, конечно, возьму побольше кисточкой, потому что... Ну, это очень маленькая, конечно, для фона. Вот где-то у меня цепляется зелененький, потом он тянется вместе с черненьким. И как бы ничего страшного. образом так, вот здесь обхожу до да, тыковку нашу где-то если вам к примеру ну вот какие-то там получились моменты да можно подрезать этим черненьким вот здесь, да, такой вот неровный краешек, вот можно черненьким подрезать это все. И все будет замечательно. Так. Периодически окунаю э, в разбавитель. Я уже не помню, если честно, что у меня тут намешано. Сама смешивала. По запаху, как льняное масло с лаком домарным. Елочкой пахнет. Я в свое время часто смешивала, так было намешано много. Я пока занимаюсь этой нудной работой. Еще раз вам напоминаю, кто забыл поставить пальчик вверху также друзья мои можно делиться этим видео к примеру там где там в социальных сетях поделитесь чтобы больше людей увидела канал вот чтобы люди подписывались тоже что-нибудь рисовали может кто-то хочет да не может канал найти есть же такое на ю проблемы с поиском ну, часто канал появляется в принципе в, по в поисковике но все равно лишним это не будет если поделитесь поможете продвижению вот таким образом уже да так вот черная каемочка это появляется так контрастненько все смотрится сразу и оранжевый более яркий до да, становится но только вот э, говорю да повторяю еще раз сильно вот вот эти вот там там блики и все такое да ну не перестарайтесь с белилами потому как не будет оно смотреться так вот сочно, если его перебелить. Вообще аккуратно с белилами. Такая... Яркие, сочные работы получаются, когда мы не то что чистыми да, красками работаем, а все-таки смешиваем в основном цвета, если мы высветляем что-то, то высветляем там, к примеру, тот же оранжевый не белилами, а желтым. Вот он будет светлее, но он не будет бледным, то есть таким вот никаким. опять-таки, ну, зависит от задачи. Если вы хотите, к примеру, там какую-то бледную работу сделать, там цель вашей, да? А, тогда, да. А если у вас задача сделать, написать какую-то яркую сочную картину, то не стоит налегать на белила, потому как с ними уж у вас точно-сочно не получится. Так. Вот так, вот так. Можно, в принципе, ну, я не знаю, как, к примеру, тот же черный, такой глубокий черный, получится, если смешать красный, голубой, фацей, коричневый. И вот этим цветом, да, к примеру, заполнить фон. И можно, в принципе, ну, если не делать вот эти вот а, рефлексы, да, если не хотите. А просто чередовать, где-то добавлять больше синего, где-то добавлять больше красного, где-то коричневого. Он будет смотреться как черный, в принципе. Но при преломлении света он будет улавливаться, что он не какой-то там однородный, однотонный. Там будет и ну, виднеться, и где-то что он там более красный, где-то что он более коричневый. То есть вот так вот. То есть в основном так художники и делают. В принципе, черный в чистом виде практически никто не использует. Ну, используют, но не то, что там прям. Ну, вообще стараются как бы смешать его, чтобы было более живописно. У нас у нас будет черный, опять-таки говорю, да, никто нам этого не запрещал. Что хотим, то и творим. Вот я хочу, если я черный, то я буду брать и рисовать черным. Да, вы хотите там, не какой-то цвет. Ну, берите. Это касаемо вот зеленых, да, как я говорила, если вам хочется не нравится, к примеру, оттенок окиси хрома, да, но ну, возьмите то, что вам нравится. Вообще без проблем. Это ваша, в конце концов, работа, и как бы вы автор. То есть, делайте, как вам нравится. Так, ну, а я вроде так закрыла все вот эти вот кусочки. Сейчас единственное, вот знаете, что вижу? Возьму коричневый. Вот здесь добавлю коричневинки. И вот окиси, наверное, вот сюда на листочек. Потому как от тыковки у нас там падает какая-то тень. Вот. И у нас там пускай будет листочек такой вот потемнее. Так, и сейчас я возьму что-нибудь, какую-нибудь кисточку, да, вот скошенную возьму, она уже побольше, тут в принципе не так много места осталось. Так и добавлю немножко черненького. Ой, упала крышечка. Так, опять же беру, просто вот синтетика скошенная, окунаю в разбавитель и вот так вот прям вот такими жирными мазочками я заполню весь оставшийся холст чтобы тоже такая фактурка немножко присутствовала в принципе черным вот у кого к примеру сейчас тоже делаю вспомнилась у кого холст на подрамнике и, к примеру, не хотите затрачиваться, да, на э, раму, вот можно в принципе вот эти бока черным прокрыть и можно как типа 3D что ли, да, ее уже без рамы повесить на стену, ну после просушки, естественно. Вот так вот закрываем. побольше растворителя и вот так вот так вот так, так здесь Оп. ой черный упал на нашу тыковку ну и пускай будет Ради бога, не сильно-то он там и мешает. Вот так вот, так вот все это заполняем. Черным, что не особо удобно, он блестит, и не всегда видно, э -э все ли участки холста прокрыты. Причем это хоть маслом, хоть акрилом. Без разницы, что тем, что тем неудобно. Черного добавить. Добавляю по чуть-чуть, чтобы у меня он не остался, чтобы не выбрасывать. Хотя иногда бывает обратно в тюбик, если цвет чистый, не испачканный. Мастихинчиком аккуратненько. Так кстати, покажу, вот, кто не знает, да? Ну, к примеру, тюбик да, и вот, вот она, красочка так, чтобы видно было. И вот берете обо что-нибудь, ну, вот. так вот постукали, постукали, и вот она чуть-чуть проседает туда. И вот в эту дырочку, вот если чистый цвет, потихонечку, аккуратно, мастихином раз ее запихиваете, опять, к примеру, постучали, постучали, и там вот опять появляется, да, ямочка. Ну, как бы так можно, в принципе, чтобы она не засохла, так запихнуть обратно ее. Может, для кого-то... Кто-то это знает, кто-то не знает. То есть, как бы, ну, я так... Надо же что-то вам болтать, пока я тут скучную эту работу делаю. Так, у нас... Одна часть половинка закрыта. Мы постепенно движемся к завершению этой скучной, нудной работы закрашивания просто черным. Так, вот эти крашки чуть-чуть тоже закрою черненьким. Да, сюда можно было, конечно, и покрупнее кисточку взять. Вот такая работа, классно будет смотреться где-нибудь на кухне, да, представляете? Как будет сочно, ярко, так ух! Еще немножко черного. А если еще и представляете какой-нибудь большой размер сделать, ну, будет вообще красота. Присылайте свои работы. Вконтакте я есть. В Инстаграме тоже есть, но я не знаю, туда уже не захожу. И что-то вот эти вот все в что это ничего не работает. Фейсбук тоже. Получается через раз зайти. Не знаю даже. Так. И вот как не добавляла по чуть-чуть, черт, и все равно он у меня остался. Вот буду его обратно засовывать так, ну, вроде бы все у меня такие вот ячейки все это дело перекрыто так, я опять возьму вот этот остренький мастихинчик да, и ну, а, в первую очередь я хочу вот здесь кое-где добавить а, тыковки вот эти так, так, так, где-то я видела сейчас вот здесь вот здесь А можно еще, знаете, как сделать? как вот смазывают, да? вот Нарочно вот так вот берут и смазывают, как бы на фон тянут. Вот что-нибудь такое, к примеру, сделать. Какие-нибудь такие движения. Тоже будет классно. Вот эти краешки. Так, вот мастихин протираю каждый раз потому что черный подмешивается ну так тоже не везде к примеру вот сделать так листочки можно как бы смазать где-нибудь вот здесь можно вот так Ну и теперь давайте поделаем вот эти вот какие-нибудь моменты, да, чтобы у нас не сильно темный фон был. Вот это оранжевый, тут у меня что-то с коричневым совсем подряд. Вот так чуть-чуть его подмешаем в фон. Протираем, вот таких немножко, каких-то. Okay. смешивается, съедает сразу черный. Даже вот можно желтого сюда. Желтый с черным, он зеленит немножко. Ну, вот здесь тыква, да, вот где-нибудь. Вот здесь можно добавить. Можно, в принципе, и не добавлять, как бы. Ну, смотрите сами. Можно добавить, а можно и не добавлять. Ну вот, в принципе, и все. Вот такая вот работа у нас получилась, друзья мои. Так, сейчас я вот это крепление сниму. Так, И здесь пойду с черненьким получше. Ну, и сейчас я вам покажу поближе все это дело. Вы не забывайте Подписываться на канал. Ставить пальчики вверх. Так, сейчас я покажу поближе вам. Вот, друзья мои, поближе. Ну, черный бликуют, конечно. Ну, вот такие вот. Получится хвостики, да, вот. Мазочки, мазочки. Коротенькие блечочки. Вот здесь, да, я вам хотела показать листочки. Вот таким вот образом вот эта тыковка листочек а это как будто черный как будто червячок ее прогрыста получилось ну вот такие вот тыковки получились вот так вот подальше на этом все, друзья. До скорой встречи. Пока-пока.